Хэй, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Ваша поддержка помогает каналу в нашей цели – распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Так что спасибо вам. А теперь перейдем к видео. Вы безоговорочно и бесповоротно влюблены, но не в вампира. Но как узнать, не принимаете ли вы свое внимание и желание кого-то за любовь? Возможно, не осознавая этого, вы сосредоточены только на своих потребностях и удовлетворении – Возможно, это все-таки не ваша любовь, а эгоистичные отношения с так называемой эгоистичной любовью. Независимо от того, считаете ли вы виновником своего партнера или подозреваете, что вам присущи эгоистичные наклонности. Вот шесть признаков эгоистичной любви, которые помогут вам разобраться. Первый – они говорят через вас. Ваш партнер постоянно перебивает вас. Говорит ли он вместо вас, когда вы что-то объясняете? Эгоцентричный партнер не будет стараться понять вашу точку зрения. По словам психолога и психотерапевта для пар Дебры Кэмпбелл, в дискуссии, когда вы не согласны, ваш партнер больше стремится отстоять свою позицию, чем признать вашу точку зрения. Чувство, что вас услышали, является жизненно важной частью чувства любви. Поэтому, когда партнер постоянно плохо слушает, в результате вы обычно чувствуете себя эмоционально отесненным на второй план. Второе. Они не спрашивают о вас или вашем дне. Ваш партнер часто любит рассказывать о своих проблемах и радостях. Но когда приходит время для того, чтобы высказаться, ему просто не интересно или он даже не удосуживается спросить. Они даже не спрашивают, как прошел ваш день, когда вы приходите домой с работы. Важно, чтобы обе пары в отношениях находили время и энергию, чтобы выслушать друг друга. А это значит, что нужно спрашивать, как дела, чтобы им было к кому обратиться, если их что-то беспокоит. Если вместо этого в разговоре доминирует партнер, это тревожный сигнал. Обратите внимание, спрашивает ли ваш партнер о вас и ваших чувствах. И если вы поймете, что не делайте этого, никогда не поздно начать практиковаться в проявлении сочувствия и доброты. Номер три – это всегда их путь. Когда вы и ваш партнер обсуждаете дела или важные решения, вы всегда выбираете либо их путь, либо шоссе. Вы можете не осознавать, что это происходит. Вы можете думать, что это честный разговор о том, куда пойти поесть или каких друзей пригласить. Но в конце концов почти каждое решение оказывается в их руках. Все, что вы хотели сделать, это пригласить друзей на вторник така но вместо этого это вечеринка с пиццей, с его друзьями. Часто ли вам приходится умолять и сделать то, что вы хотите? Побудьте со своими друзьями, навестите свою семью в этот раз. В любых отношениях должно быть равенство и здоровый баланс, иначе он может обидеться на них. Обратите внимание на то, как часто к вашему выбору или мнению прислушиваются. Вы чаще едите тако или пиццу. Номер четыре. Они контролируют вас своими правилами. Они всегда устанавливают правила, но никогда не следуют им. Установление границ в отношениях может быть здоровым. Но если вы заметили, что ваш партнер часто нарушает эти границы и отдает приказы, это всего лишь токсичное поведение. Многие люди с нарциссической личностью возлагают на других большие надежды. Если эти ожидания не оправдываются, они могут сурово осуждать вас. Часто, когда нарцисс хочет, чтобы его партнер соответствовал его ожиданиям, он устанавливает правила. Они будут требовать от вас определенных шагов в отношениях, но потом уходят и игнорируют правила для себя. Номер пять. Они не прислушиваются к вашему мнению. Пары, состоящие в отношениях, должны мыслить как одна команда. Они в этом вместе. Но если вы заметили, что ваш партнер никогда не принимает во внимание ваше мнение или точку зрения, вы можете оказаться в односторонних отношениях. Для них они всегда правы, а вы всегда неправы, и они даже могут заставить вас постоянно верить в это. Если они всегда ценят свое мнение выше вашего, лучше пересмотреть ваши отношения. Возможно, у них просто эгоистичная любовь к вам. И номер шесть они всегда берут, но ничего не отдают взамен. Наступил день Святого Валентина, вы тщательно продумали подарок для своего партнера. Он вскользь упомянул, что пригласит вас в какое-нибудь особенное место, и вы хотите обязательно выразить свою признательность, сделав подарок, который будет продуманным и понравится ему. Они заканчивают разворачивать свой подарок, и вы протягиваете руки с закрытыми глазами к своему, и улыбка расплывается по вашему лицу. «О, э, я забыл», – смущенно говорят они. Сегодня же день Святого Валентина, а вы напомнили им в прошлом месяце, прошлой неделе и вчера. И о том романтическом месте, куда они обещали сводить тебя – Макдональдс, ресторанчик. Хотя их гамбургеры и картофель фри очень вкусные, но они даже не подумали о вас. Если ваш партнер всегда принимает, а вы единственный, кто прилагает усилия, скорее всего, у вас проблема. Это даже не обязательно должны быть подарки на день Святого Валентина. Если вы часто отдаете ему свое внимание и энергию, а он не делает того же, то, возможно, его любовь к вам просто эгоистична. Если вы оказались втянуты в односторонние отношения, есть некоторые шаги, которые вы можете предпринять. Эгоистичные партнеры часто не любят, когда им противостоят, и могут быстро перейти к обороне. Поэтому, если спокойное обсуждение этих вопросов не помогает, вот несколько других советов. Направьте свою энергию в другие сферы вашей жизни, а не только на них. Если вы обнаружили, что ваша любовь к ним все еще сильна, найдите время подумать и осознать, действительно ли вы их любите или вы желаете их по-другому. Возможно, вы стали одержимы другими чувствами, которые они вызывают у вас. Они могут делать то же самое, или, может быть, вы влюблены только в идею о них, а не в то, кем они являются на самом деле. Если вы решите продолжать отношения в разговоре с ними, подчеркивайте их достоинства и обсуждайте их неуверенность. Возможно, они вызваны неуверенностью в себе. Но если вы знаете, что действительно несчастны или что вы не влюблены, то лучше подумать о том, что для вас лучше. Возможно, вам стоит разорвать отношения и вместо этого найти кого-то, кто будет уделять внимание и вашим потребностям. Поверьте мне, это не эгоизм. А вы относитесь к каким-либо из этих признаков? Являетесь ли вы эгоистом в своих отношениях или подозреваете, что ваш партнер может быть таким? К каким признакам вы относитесь? Поделитесь с нами в комментариях. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку ⁇ Мне нравится ⁇ и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. И как всегда, супер спасибо за просмотр.